Приветствую вас, Козережки. Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в период с 16 августа по 9 сентября. Именно в это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Песы. Венера будет в этот период очень спокойная, очень гармоничная, умиротворенная, настроенная на сотрудничество, на компромисс. На дипломатию. Поэтому, возможно, те, у кого были какие-то ссоры, недомолвки, то в течение этого периода будет шанс со всем этим делом легко разобраться. Ну, поскольку для вас знак весов связан с десятым домом, домом карьеры, то для вас это вообще просто шикарное время настает. Ну, смотрите, тем козерожки, которые планируют отдохнуть, то вот как раз этот период он не для отдыха он наиболее всего подойдет для работы это лучше поработать в это, в это время больше пользы будет чем от отдыха более того если даже в это время куда-то уедете, то или либо вы упустите какие-то свои хорошие возможности удачные шансы связанные с вашим продвижением по карьере или же ну, будут вас постоянно дергать с работы, звонить и не все равно не будут спокойно отдохнуть. В общем-то, это время наведения нужных связей, мостов и взаимодействия с социалом. Что еще интересного? Для вас немножечко будет хромать, продолжать хромать еще сфера финансов. придется еще как-то справляться со всем этим делом. Но в одиночку или нет, мы посмотрим. Будет шанс, кстати, получить чью-то помощь. Будет шанс, кто-то поможет. Поможет человек очень яркий. Ну, вы знаете, это будет как помощь от, от покровителя. С каким настроением вы входите? 19-20. В вашем девятом доме дальних поездок путешествующих здесь наблюдается соединение Меркурия с марсом это признак того что может быть вы какие там документы оформляете ну, такое благоприятное время чтобы там навести какие-то справки получать справки сдавать анализы может быть там где-то в больничке в поликлинике посетить если есть такая необходимость обследоваться ну вот да таких каких-то мелочей но для тех кто занят в туристическом бизнесе то соответственно это время вашей работы так, с 22, 22 числа обратите внимание, тут у вас будет полнолуние в Водолее, и для вас это будет второй дом, дом денег. Вы знаете, вот вам идея придет. Идея, связанная с тем, как разрулить свои финансовые вопросы. И та идея, которая вам придет в голову, вот она вам очень поможет ну, в плане того, чтобы разрешить свои финансовые проблемки, если они у кого-то есть. Потому что второй дом это наши ресурсы. Здесь Луна в соединении с Юпитером она всегда несет инсайты знаете, как просветление, вспышки. Что-то приходит в голову, неожиданные какие-то решения. Очень хорошо интуиция в этот период будет помогать. Ну, как период? Можно сказать, это одни сутки. То есть с 21-22 августа. Так, с 21 по 23 здесь еще будет у нас интересный аспект от Венеры к Сатурну. Слушайте, 21-23 благоприятное время для чтобы переходить на другое место работы для того чтобы повышаться по должности ну и вообще там как-то продвигать свои проекты и для того чтобы договариваться со своим вышестоящим начальством что-то очень хорошенько такое долгосрочное может быть сатурн тем более что он у вас касается просите просите повышение зарплаты он может получиться с 21 по 23 25 по 26 будет интересный аспект когда вы можете словить свою удачу но она у вас будет напрямую касаться ситуации дома семьи, дом семья карьера это ваша, ваша цель ваша цель к которой вы стремитесь она может осуществиться но опять же в эти дни не сидеть дома, то есть нужно действовать, нужно где-то быть. Какую-то удачу в свою словите. Смотря кто, что ищет, может быть, кто-то встретит человека, который как-то повлияет на ваш статус. Ну, как-то улучшите свое положение в обществе. Будет такой шанс. С 30 числа. Меркурий перейдет в весы. Когда он перейдет в весы, то, соответственно, это точно время работы, потому что Меркурий это документы, это договора, это поездки. Ну, вот, там разнообразное общение, обмен информацией и очень много этого общения. И причем Венера там себя будет чувствовать как рыба в воде. А вот, ну, то есть я, я это к тому, что обязательно посвятили этот период работе. 20, и 20, 20 а с 4 по 6 сентября здесь уже произойдет интересный аспект, на котором можно будет рискнуть. Рискнуть. Риск будет оправдан. Ну, не бойтесь. Я вижу, что здесь у вас могут быть некоторые страхи опасения. Ну, скажем так, Особенно повезет тем, кто будет коллективно взаимодействовать. Вот взаимодействие с коллективом принесет удачу и выгоду финансовую, причем не только для вас, но и для всех. Ключевое здесь что-то нужно делать с коллективом. Вместе с коллективом. И 7 числа произойдет новолуние. Новолуние будет в Деве. Ну, какие-то новые начинания. Ну, для вас, скорее всего, она мало проиграется. Поскольку здесь 9 дом, ну, чего это может коснуться? Ну, если вы откладывали долгое время там переоформление каких-то документов, там, на недвижимость, на землю, там еще на что-то, то, то вот как раз самое время этим заняться. Ну, вроде как по астрологии мы на сегодня по основным астрологиям прошлись, закончили. Сейчас будем часть прогноза. Итак, козерушки, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие. Ну, по тузу Пентакли, не Вы прям вообще будете на коне красавчики такие и красавицы такие личности. Ну, короче, вас будут считать да, да, ну не просто счастливчиками, но и буду считать, что вы приносите удачу. То есть ваше общение с людьми будет переносить им удачу. Счастливые отношения. Хорошо, по финансам я смотрю здесь уже. И вижу, что вы переживаете из-за денежек, но ну, денежки будут приходить вообще спокойно, просто спокойно. Ну.. Я хочу сказать, что вам все равно их не будет хватать. Тут вот проигралось переживание, даже помощь от кого-то будет поступать. Вот она плюс и зарплата, и работа ваша. Все идет своим чередом, но вам денег дать не будет, поскольку ваши потребности, ваши планы больше, чем вы получаете, чем вы будете зарабатывать. Хорошо, как ваша будет ситуация по работе складываться? Смотрим. Что у нас тут с работой? Ну переживайте, что такое уход, уход чей уход ваш или чей-то. Вы переживаете за кого-то ухода. Ну тут у меня два варианта: либо кого-то увольняют, или вас или кого-то из ваших сослуживцев. И вы по этому поводу очень сильно как-то чалитесь и грустите. Но деньги так вам поступают. Ну, я все-таки там какое-то разочарование и грусть. Ну хорошо, давайте предположим, если, например. Ну или это ваш отпуск, и вы как-то грустите по этому поводу, боитесь что ли всех оставить, ничего себе. Разве такое может быть? Грустите за своими сослуживцами. Ну хорошо, давайте посмотрим относительно ваших главных планов и целей. Тут мы только что смотрели, что для вас вообще это самое время менять работу. благоприятный очень период. Как ваши цели? Перемены. Вы знаете, реально может быть смена работы. Очень даже реально для тех, кто об этом думает. Ну, и для тех, кто хочет удержать, удержаться на своем месте, вас ожидает победа. Победа благодаря либо вашей личной холодному уму расчетливому уму, либо женщине. То есть поддержки со стороны женщины, которая руководитель, она поможет вас удержать вместе. Да, женщина-хозяйка. Но почему вы так загрустили и прям переживаете? какая-то у вас печаль, что-то вам как-то некомфортно на вашем месте. Еще здесь может быть указание вы знаете на какие-то проблемы по здоровью. Обратите внимание на свое здоровье. В частности сердце. Хорошо давайте посмотрим что что ожидает вас в доме в семье. Дома в семье. Здесь перемены. Может быть, поездка, путешествия, какие-то хитренькие. Хитрость вы проявляете. Ну, это такая хитрость во благо для всех, чтобы всем было хорошо. Действительно, очень похоже на то, что можете уехать. Предпримите определенные усилия. То есть, это может быть или покупка, или смена ну, перемены места жительства, как переедете куда-то или на дачу, в домике, куда-то отдохнуть может быть что-то будете делать для улучшения своего жилища, может быть даже там кто -то какой то небольшой косметический ремонт устроит, но скорее всего вы знаете как-то так идет, что это будет работа в одиночку. Хорошо, что ожидать в любовной сфере Козерож в любовной сфере любовь здесь идет очень хорошая карта, которая говорит о том, что Возле вас есть человек, как ваша вторая половина, к которому вы очень привязаны. Король, ну для девочек это король жезлов. Если мальчики нетрадиционной ориентации, то для вас тоже. Огин король, это стрелец, это овен лев или же скорпион. Как-то тяжело с ним. О, еще один проигрался земной стихии, козерог телец. Или дева. Как-то тяжеловастенько с ним. Но здесь как-то, знаете, есть указание, что, наверное, все-таки человек женатками. Как минимум один точно. Может быть, даже выбор из двух. одним тяжелом другим там непонятно что. Хуже, что он может быть женат. деньгам женат. Ну, посмотрите. Хорошо, и основной совет для представителей знака зодиака Козерог. Король мечей. Прямо таки интересно получается. Ну, во-первых, включайте свое критическое мышление, холодный ум, прагматичность. Ну и, возможно, еще придет мужчина здесь по кубкам, с любовью. Ну, это для девочек, кого это интересует какими-то интересными предложениями, погулять, может быть, куда-то съездить, приятно провести время. Но здесь покупкам это ну, что-то очень такое душевное, что-то очень такое яркое. Если даже для мужчин, то я затрудняюсь как-то это интерпретировать. Ну, наверное, все-таки должен быть где-то в вашем окружении человек, на которую... Вы надеетесь на его расположение и действительно этот человек, он может как-то вам помочь. Или на дружбу с этим человеком вы надеетесь. Ну, может быть. Как будто бы вам эта дружба, она что-то принесет, какую удачу, радость. Ну, вот Какие-то важные отношения в вашей жизни с ним могут быть. Ну что ж, надеюсь, что прогноз был вас полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, подписки. До следующей встречи.